Когда прибыл на границу с Украиной? 24 февраля, где-то часов 5 утра. Какая вам была поставлена задача? Захватить город Харьков, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять город. Какие еще задачи поставлены были? Открывать огонь по, по оказанию сопротивления по и по всем жителям города. Был приказ обстреливать гражданские да. объекты. И объекты, и объекты жилого фонда. За сколько планировали взять Харьков? Три дня. Ты знал, что ты едешь на территорию? Да. да. Что вам говорили? Вы кто как едете? Как миротворцы. Для чего? Ну, чтобы освободить, так сказать. Украину от нацистов. Что еще вам говорили ваши командиры? То, что взять город Харьков. Как попал в плен? Попал в плен, оказавшийся после артиллерийских выстрелов. Один солдат оттащил меня в близлежащий лес. Дальше. После чего. На следующий день утром меня взяли вооруженные силы Украины в плен. Сдался им сам. А что случилось с твоим взводом? Мне, никого не осталось. Остался один я и солдат, который меня вытащил. Какие еще команды задачи вам ставила здесь? Сказали взять город и ждать дальнейших задач. После того, как взять город, какие дальнейшие задачи? Дальнейшие задачи наступать дальше. По территории братья остальные города.